Здравствуйте, дорогие друзья! Давайте сегодня научимся зарабатывать каждый день по два ТС кредита. Со своей главной странички заходим в магазин clicks кликаем, переходим в магазин, угу. магазин, в магазине мы нажимаем вкладочку Games, игры. Здесь видим Free, Take Credits и так далее. Присуждается раз в час. Каждый час мы можем играть и попробовать выиграть два бесплатных Take Credits. Если вы выиграли, сегодня вы уже не играете. Нажимаем. Попадаем на такую вкладочку, видим время до оставшееся до розыгрыша, видим последний розыгрыш победителей, кто победил последний час. Розыгрыш идет каждый час. Видим официальные правила. То есть здесь мы нажимаем на товар. И тут видим секундомер. Ждем, пока секундомер отчитает нам и даст ссылочку. Есть. Нажимаем на ссылочку. Все, мы участвуем в этом розыгрыше. Теперь ровно через час мы смотрим, выиграли мы или опять нужно играть. Для чего нужны эти тейк-кредиты, расскажем вам попозже в следующем уроке. Всего вам доброго, успешных и успешного бизнеса. Удачи!